Всем привет! Это видео о том, как установить Viber на компьютер не используя для этого смартфон. Разработчиками Viber предусмотрено, что пользователи могут одновременно пользоваться мессенджером на нескольких устройствах – смартфоне, планшете, компьютере и ноутбуке. Но в любом случае основным устройством является смартфон или планшет с мобильным номером телефона, который обязателен для регистрации.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 После установки запустите мессенджер и вы сразу же столкнетесь с вопросом – у вас есть Viber на мобильном телефоне? Если ответить нет, то программа уведомит, что версию для ПК невозможно использовать без предварительно установленного Viber на смартфоне. Как же быть, если например у вас на руках имеется только кнопочный мобильный телефон? Для этого можно воспользоваться одной из многих программ эмуляторов Android для ПК. Как пример рассмотрим бесплатный эмулятор Nox Player? Ссылка на официальный сайт разработчика будет в описании. Перейдите на сайт разработчика эмулятора, скачайте и установите его. Запустите приложение и перед вами откроется эмулированный планшет на Android. Теперь нам нужно установить на нашем эмулированном Android устройстве Viber и активировать его. Чтобы скачать Viber перейдите в Play Market. Чтобы воспользоваться им, как и на любом другом устройстве Android, необходим Google аккаунт. Если он у вас есть, нажмите кнопку «Существующий» и введите электронную почту и пароль вашего аккаунта. Если нет, нажмите кнопку «Новый» и заведите аккаунт используя подсказки мастера. Также аккаунт Google можно создать, перейдя по адресу google.com. На открывшейся странице перейдите в меню и выберите пункт «Почта» — «Создать аккаунт». Регистрация стандартна, как для любого другого почтового ящика. Данный способ создания аккаунта будет более правильным. После этого вернитесь к Knox Player и введите в нем данные вашего аккаунта Google. После его регистрации на нашем виртуальном устройстве переходим в Play Market. Находим и устанавливаем Viber. Запускаем его, продолжить, вводим номер телефона, продолжить, да, активация Viber. После этого на ваш кнопочный мобильный телефон поступит звонок из сервера Viber. Трубку не берите и после окончания звонка вы получите SMS с кодом регистрации. Введите его в специальной строчке. Все, Viber активирован. После этого переходим к Viber на ПК и указываем, что да, у нас есть Viber на мобильном телефоне. • Вводим номер телефона • Продолжить • Для создания безопасного соединения требуется камера смартфона или планшета считать QR-код. • Нажимаем ссылку «У меня не работает камера, что делать» • Для аутентификации предлагается секретный ключ. • Нажимаем кнопку «Скопировать» и возвращаемся к нашему Knox Player. Открываем браузер виртуального Android-устройства и вставляем в нем скопированную только что ссылку. Подтверждаем необходимость активации приложения на дополнительном устройстве. Снова переходим к нашему Viber на ПК и видим, что он активирован. Теперь им можно пользоваться без проблем. Активацию Viber таким образом можно произвести на нескольких устройствах. Обязательно посмотрите на нашем канале видеоролик о том, как восстановить историю чатов, контакты, сообщения и файлы Viber на Android или Windows. Ссылка в описании. На этом все. Если данная инструкция помогла вам зарегистрировать Viber – ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. У нас много полезных видео о компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах. Всем спасибо за просмотр. Пока.